Так, в точку пока не заходим, ее танк пострелим. А, все, его не убили, убили. Родись, родись, мы спим, мы Родись, помоги нам, не да, мы да, да, да, да, да, я бы убил ее. В Ну что там, там с Спиха, его убили, ее Сейчас, сейчас взорвем. Там еще впереди. Бегайте родиться, Но там один водитель сидит. Нет, не бандирская, это обычная. Броневичок поменять. Ну, я снял я водителя. В... Давай, взрывай иди, беги, взрывай, я водителя снял. Бегу. сними в принципе сейчас машинка вроде бы 5 тикетов стоит не важно не важно что... не их так достаточно дорого терять буду знать как в одиночестве кататься Кипи, ты не туда бежишь я радист вот здесь вот. видишь на севере радист Эрик стоит. Я че, по нам Я на Это что было? Я что, пробежал, что ли? Ну, где тут было? Смотри, на из Видишь, вот я перед тобой наверху. На севере, Эрик. А, родись. Вот, вот родись. Да, да, да, да, Вот сюда. Ну угу. что. Еще что-то есть? Что? Танк, танк, танк. Да, наш. да. На, наш. На, наш. А, блин, я да. смотрел потерялся. Вот он, кстати, Да-да-да. Уходим, уходим. Ну. Погоди, не поставил лучше. Не, ну вот и пускай уходим. Ну да. Ставь вставай. Она красный ставишь. Ты ч, Сай? Это липучку? Да. На движок прям ставь. Вот. А, во. А, динамит, а... тогда на землю бегай, бегай, бегай. Липучку, липучку. Красиво будет угу. кадр Шоу. Она помнит, она... Охренеть да. Красота Пойдемте туда, вот этот лес Север атака идет Одиночная нас с был вызвал Снял, снял его. Лечитесь, ребята, сможете поднять друг друга. А Кирилл, тебе. Я подниму, иди. Окей, окей, окей. Надо друг за положить. Так, наверное, тогда уже мы больше сюда тогда не переходим, тогда убивают и встаем тогда уже на раллике. DFMU что там прям реально это мы оголили все машины слышно у меня с юга МСП едет только слышу только слышу не вижу она заглушилась не опять поехала Ребята, И мне она не на мне на что мне ага, началось вы прочитали что они написали что? все я снял МСП что написал? Я Мы играем за одну сторону. Ч ⁇ он на т ⁇ мчик, ладно? Да. Не, не надо. А ничего не пишешь, просто О? играй. Типа, Сзади меня заринули. Да. Типа, сейчас этот вон подошел, синяк, сейчас взорвет ее? Ставит бомбу, уходи. Окей, окей, окей, все Спасибо. А что там был-то? Ну такая же это, бронетехника с пулеметом. И ход овоска с а, вот Да, да, да. Понял, М3. Смоки пошли Ходись ко мне и и остальные даже походите Воду побить перед штурмом Прямо на фраге наверху Где садись Галика. Есть. что смоки пробрасывайте и проходим в точку у меня просто уже их нет я просто с чисто проходим пока Не подходите с другой стороны сейчас дай ему взрывчатку уже в точке. передай жеке что мы в триггере так вот этот дом я зачистил Окна неудобные, блин с идут галька так, здание заминировало, сейчас будет взрыв пехота на севере под нами СТГ готовьтесь, сейчас будет заходить здание Они прям вот там как вот заходишь тяжело, с лестницы падает, они, там там плохо, да. он триггере, они прям слева там убил да его вот красавик севера идут ах все-таки он вон, у меня тоже пистолетом Рекомендую ралли, короче, потом переставить, потому что они сейчас пригодят сюда сагрить, слушай. Mm, в принципе, логично, но там мало э, вероятности. Уже потому что тоже пушка. Не дальний станс нужно. Оставай осторожный, халап. Ч ⁇ рт. Yeah. Ёб... Поздно. Пушки, про... Поднимайте из нового. меня надо бежать, сейчас их нам закидает очень быстро сейчас Жека забежит, спроси у Жеки, у него чисто? сказал, что более-менее на востоке МГ лежит у дороги примерно Вижу за машиной, за машиной. Для машины синий. Он у он в левую сторону Он вниз Раната. спустился там. На крыше враг. Прямо здесь. Сейчас поднимем. Он гивапнулся. Гитарист, успеешь? Мне надо ролик обновить минуту, осталось Обновляй, колба. Позай, В да. Врали Обновил. Гранату на метке атаке будет в кустах сидеть. Давайте, парни, триггер. Займу одиночную камеру. С одним окном. устроили там газель заходите лучше а за нет? ней я что чё... сейчас могут этот э, накидать арту даже пробежала ух ты скажи так жаки то что там нет ралика если он там мы поедем на машинке где-то поставим ралли mm можно вдоль дороги пройтись чуть ли летний... не... да там пулемет ну, переднего, камера раскосит за большим деревом там, нам подавляйте керек, его, я, сейчас пулемет. да, большое дерево Представь, что у тебя поднять. Сейчас медик подбегает. Иду иду. Медик подбегает. Mm -hmm. Давайте переговариваемся. Пройдем, когда отхилят, и побежим. За мной только медик. Мы да на 96 идем. Mm -hmm. Мы чуть ли не в лоб пройдем сейчас. Командир, ты сказал, за тобой только медик, а ты имел мелый дуродистый радисты он надеется на медиков Дань, поверь, что у танка. там его... не очень приятно, Эй, приятно хили. На, хили на 96 там нет, очень много пехоты Понял? там октябрь сейчас слышь на НВ. то явно не наш нет не наш с отряд там да там отряд да. запада огромный там бог и тогда базу ирусь ли там техник поставь метки, едям туда вот Чуть ниже вот этих трех, которые на 96. Ставь болото. Пониже этих трех еще метки. Пехота. Сейчас. Они МСК заблочные. Да, МСК заплачивают. Что... Наверное, один где-то сидит. БВР и Because... I... блин, штурмуют Блин, такая прикольная картина Взяли точку. Взяли, да. <связь> Эрик, попробуй <связь> меня поднять. за ней убежал я, я убил плотного путешечка где да его тоже прям, нам наверное метку... не целилось сбора надо и зайти и зайти с этой точки Окей. на мне какой-то газет вагин поехали так, что дальше-то делаем? на, на... Сбора. метку сбора надо подойти занять помечу его, как то проще будет на мне техника <связ oversee> <precisely. сили> <сили> угу. сейчас-то на раллике встану, беру она поехала <сили> на отметку 33 вражеская техника это, обычный кубик. С пулеметом хрень такая. Ну сейчас подорву не так на базу кужал Ну давайте тогда двигаемся, ибо блин, этот цигаль-цигелярий. К точке сбора идите, куда он сказал сквадной Где там этот? Надо еще танк наш прикрыть, Они а не Танк а танк ну подорвался а нет, не подорвался угу, спасибо я диска релик новый есть Грали, крас. красный прихода на строго навен на, на ноликитар там сзади меня стреляет <реклама> Сходи ко мне назад беги Прикиньте, сейчас баг словил гранаты, короче, не отобразилось, то что я зарядил и как будто пустая. Скава будет противник, не стреляй. Надо будет попытаться кто-нибудь сможет попытаться МСП э, вывести? Какой МСП? Вот, я и пометил. А, а уже на раник идет. Через 30 секунд будет на Сейчас попробую вывезти. Не ставайте пока на том ролике, там под обстрелом. Наш господин, возьми его от него, побольше полис. МСФ выбит двигло, мне не починить ее. Нужен здесь сед. В общем, вы поняли. СП? <реговор> да. Ролик есть. Ладно, сперту давай. Здесь на камеру где-то. Да, я слышу. Да, эти где где они сейчас стоят, Потому что там был, оттуда стреляют. Сзади с нашего радио идут. Зарвали ралик что ли? <тил> <тил> ну её там уже сейчас э, Взлет от <тил> ко мне подбеги Бегу, бегу. Я здесь Ралик есть Осторожней а сел снайпер сразу в голову выкашивает парни там на дороге там снайпер убирает он сквозь кусты я слышу падает Реально. посреди точки пулемет стоит глянем глянем сейчас попробую командир айфон шо так и там заходят там на находится вообще неудобная карта для снайпера, туманов ни хрена не видно еще. да это же очень нереально технику просто ты знаешь сколько слили там от тебя он просто едет и сливается Смотрит, там какой-то снайпер Парни, нереально То есть, падает, падает. падает. Не знаю, на западе не на след, куда они приходят за обходите заходите с метки перемещения если они выбивают точку Сказал, там какой-то нереальный снайпер. не сняли у者 не